монеты, они отвечают двум задачам. Надежность и ликвидность. Надежность и ликвидность. Почему? Почему они надежны? Они с даркметалла. Вопрос снимается с надежностью. И сомнения. Они золото, из серебра. Это не, не бумага, не картон и не запись в реестре где-то. Они у вас в руке. Или в вашем сейфе, или где-то, куда вы их спрятали. Ликвидность. Сегодня пришли в банк, а у вас обязаны ее принять банке есть организации которые выкупают в течение дня все ликвидность нам максимальная следующая задача надежность доходность памятные монеты они надежны они тоже золото серебра но у них еще доходность у них нет или ну, неправильно не сказал у них маленькая ликвидность, да? маленькая ликвидность но при этом у них хорошая доходность